Прошу за вопрос. У нас нет никакого коррупции. Там в все в доле. Цель номер один достигнута. Очистить травматологию от просроченных медицинских материалов. Это, я считаю, Олесе надо... Включить орден Героини России. Никаких нарушений в травматологии не выявлено, а я хочу заявить обратное. Нарушения есть, но... Не всю просрочку вывезли, не успели. Ну, не бывает такого. Кто ищет, тот всегда найдет. Меня впервые пустили. Не сразу, но пустили. Все были уверены, что мы ничего не найдем. Вот такая находка была найдена. Примерно 40 коробок. Терильные мочеприемники хранятся прямо рядом с грязной обувью. Это подсобка, где кушают, есть микроволновые Полновка, посуда, раздевалка. хранятся как попало. Которые имеют непосредственный а. контакт со слизистой. Конечно. Грубейшие нарушения санэпид-режима. Еще мы нашли одну просрочку. То где предыдущие медикаменты за 4 года? Либо это все была просрочка, либо у них вообще ничего не было на складах. Вывод такой следует. Сам... Не 4, а 6 часов шла проверка. Да? Да. Радует результат. И представители департамента здравоохранения. Все было зафиксировано. Там не то, что КАМАЗами там составы с вагонами. Вот, короче, единого склада нету. Очень как-то халатное отношение. На складах нет запасов шумного материала. Нету лезвия. Ни один лифт не работает. А у нас поступает 7 человек, а дрели всего две. Купите нам, пожалуйста, потому что не хватает дрелей. Стрелить нечего. Меня никто не слушал и слышать в принципе не хотел. Доведение до самоубийства уже направлено в суд. Прокурор города Сургута Бален сидел, просто опустив глаза вниз. Следственный комитет стою под дверями. Очень нервный бегал дважды. Хлобыснул. Прям сильно хлобыснул дверями. И было такое ощущение, что он просто сейчас может напасть. Здороваться там в принципе не заведено. И можно сказать, повторно возбудился. Возбудились, копируют, вставляют и отправляют. Я теперь уже стала, оказывается, следователем. Наверное, скоро пополню ваши ряды. Вместо вас. Ну а что? Получается да. так. Я уже не прошу, я вас требую Молодец. устранить. Привлечь виновных лиц к ответственности. Он забирает в Ханты-Мансийск для проведения. На работе мне поступали угрозы. Меня там пытаются сектантом выставить, потому что на коне стоят не только жизни жителей Хмау, но и детей малолетних до 6 лет. Очнитесь, пожалуйста, мы все люди. Останавливаться мы на этом не собираемся. И будет суд, и суд будет решать меру наказания.